всем привет с вами канал кирилла сегодня мы снимаем видео ну по пиксель компакс 2 например вот и сейчас я вам дам ссылку ссылку в описании это вот. вот если что я тут давно играю я тут мастер просто так тут очень много всяких ну всяких короче 7 веров их тут очень дофига ну прям ну очень дофига я даже люблю такую игру а, потому что они очень крутые я их обожаю просто вот этот у нас дебил ой блин я его убил плюс себя вдобавок убил это, конечно, плохо, но я снайпер. Я могу целиться, как бы. Здесь все проработано полностью. Тут все работает хорошо. Тут работает... Э, тут работает, короче, прицел. Прицел только на снайперки и всяких ак 47 моды, вот эти вот всякие. Но ну, это все, короче, аренда. И я такие аренды не покупаю. Они все такие дебильные. Я их не покупаю такие аренды. Я их вообще не собираюсь покупать, потому что а, там время проходит какое-то, либо, а потом у тебя отбирают эту опушку. Поэтому я ее не хочу, скажем. Э -э -э, не покупать. Покупать я ее, конечно, не буду никогда никогда в жизни. Еще один. Нет, он не в один. А ч ⁇ их два, вамбер, брат? Вамбир. Вамбир, вамбир, варт. Ч. Вон он, вон вон Да -мо. Они где-то тут. Где где, где, где, где, где, где? где вашара? Вот он, вашара. Да блин. Ты дебил. Понимаешь? Он полный дебил.